Приветствую, с вами Тесрок, и сегодня мы поговорим о настоящей мужской игре. И нет, это не симулятор качалки, это боевые братья, aka Battle Brothers, aka просто братки. Ну что ж, господа, располагайтесь поудобней, а я начинаю. Для начала я поясню вам, в чем соль игры это мир мало магического фэнтези то есть тросинган вы здесь не закастуете а вот головная боль от орков или нежити у вас будет присутствовать но не беспокойтесь ведь против любой вселенской мерзости у человечества есть отличное оружие дубина и вот вы уже нанимаете братков идете надирать всем за кого заплатят нанимайте и с помощью этого пытаться каким-либо образом заработать все на жизнь а сейчас перейдем к сути игры Ладно, буду краток. Суть игры заключается в том, что вы нанимаете братков идете избивать всякую мерзость за то, что она только существует. А дальше я поясню, как вы будете это делать. Поговорю о геймплейных особенностях игры, просто и кратко, как я умею. Геймплейная игра представляет собой пошаговую стратегию то есть, чтобы играть, необходимо шагать. Казалось бы, причем здесь Павел Рева и украинская разведка. Я не знаю, вы тоже не знаете, но как узнаете, обязательно сообщите мне. У меня есть только один вопрос. Когда мой организм нейтрализует действие этих грибов. Так, я немного отошел от темы, но победная суть игры заключается в том, что вы, благодаря личному развитию персонажей, увеличиваете их шанс попадания по противнику, также уменьшая шанс попадания противнику по им, а также, пользуясь тактикой и стратегией, применяете ее. Используя разнообразные виды навыков, которые могут пригодиться и спасти жизни вашему братку, либо увеличить его урон. Они делятся, конечно же, на активные и пассивные, но вся их суть заключается в продлении жизни вашего персонажа. И вы, являясь главой отряда, должны выбирать правильные и нужные перки, чтобы привести ваш отряд к победе и к финансовому благополучию. Так что помните, всегда заботьтесь о своих братьках теперь поговорим немного про экономику вы не представляете но главной головной болью для вас будут деньги в этой игре прямо как в жизни не ну серьезно 800 рублей за интернет это вообще не люди ублюдки. да еще он не всегда стабильный уроды одним словом ну ладно никто не подумал кстати почему деньги должны быть в вашей главной проблеме может мы хотим играть в игру, где присутствует главным образом натуральный обмен. Одно на другое, услуга за ресурс и так далее. Может я хочу играть в симулятор Кассипоши имени Нестора Макно? У меня вообще никто не спрашивал. Но нет, в данной игре все всегда решают деньги. Ну и конечно ресурсы, если вы будете перепродавать какой-либо товар, позволят вам заработать снова деньги. Почему? Тем миром, не знаю, не правят. Сила, мораль, дух, храбрость и... Билли Хеллингтон... Ну, думаю, кратенько про бородков я все рассказал. Думаю, вы все поняли. Если не поняли, то ваш IQ явно выше 10. Если поняли, то ваш IQ явно выше 11, Или все-таки 10, я еще не определился. что я дальше вам расскажу, поверхнет вас в шок. Просто приготовьтесь. РНТВ таком не рассказывал. Чтобы ваши солдаты сражались, им нужно оборудование, им нужно платить, их нужно лечить. И вы не представляете, они даже едят. И на все это им необходимы будут деньги, так что не думайте, что он будет легко. Вы будете самым страшным капиталистом на континенте. А после того, как ваши солдаты поедят полечатся и полемонтируют свою броню на халяву, они еще будут умирать. Представляете, насколько они неблагодарны? Они не могут победить толпой всего лишь некроманта какого-то грязного вонючего некроманта или заварить толпой орка, ну что за позор просто. А после того как вы обоснуетесь в игре, начнете хорошо прокачиваться, на вас бахнет мировой кризис. И нет, это не кризис 2008 года, он будет состоять примерно из орды ортков, армии нежити, междуусобных войн, священных войн, а также еще к нему будут прилагаться куча разных ништяков. Ладно, если честно, это был такой лайтовый формат видеообзора, о котором я говорю, несу разный бред, пытаюсь связать его с видео рядом, но частично еще и передать информацию. Если честно, игра Боевые братья мне очень сильно понравилась, очень продуманная, тактичная игра, очень интересная. Надеюсь, снять по ней что-то более конструктивное и интересное. Просто хотел посмотреть, как вам будет этот формат, немного безумный, немного бредовый. Так что всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видео. Желаю вам, конечно же, удачи, ведь остального вы ведь, правда, добейтесь сами. Вы умные, красивые, рассудительные, интеллектуальные и так далее. Слишком долго перечислять, поэтому я все и не назову. Так что, господа, ставьте лайк, подпишитесь раз десять, но ну, можно 9, но ну, можно хотя бы один, но с двух YouTube аккаунтов Да, и про комментарии еще не забудьте. Yeah, yeah.